Ваня, какой квартирный фонд в кислороде? 15 тысяч квартир. 4. Это я тебя Ответ проверял. Неправ... Ответ неправильный. Ну Ты рад, что попал на лучшую придомовую территорию России? А сколько парковочных мест на весь комплекс? 600 сверху и 200 подземные. Да, что ты говоришь. А зоны Wi-Fi есть? Да, везде. Бесплатная? Да. А для собак прогулочные зоны есть? Мы приехали сделать вам индивидуальный видеообзор, обзор. Эксклюзивный. Да, друзья, мы сейчас находимся на стройке жилого комплекса Сочи парк. У нас первая очередь, мы Вообще одни... Вообще-то мы на кислороде. Вань, свет выключился. О, включился. Эй, эй. А сколько здесь квадратов? 17,5. Это большая квартира. Давай. Ну, давай. ну все, я снимаю. Куда ты идешь? Главное, система «Умный дом». Вот да? у нас система «Умный дом». Друзья мои, вы такого никогда не видели. Это есть только в жилом комплексе кислорода. У нас в каждой квартире. Алло, Сист... вам пиццу привезли, выпивку заказывали? Алло, алло. Прогулялись пешком с 19 этажа. Вообще-то я на лифте ехал. Так мы же вниз вместе спускались. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин, друзья, не забываем сразу же подписываться. Вот она вся грядочка, лайки, уведомления. Здесь мы комментируем. Мы с Ильей приехали показать вам эксклюзивный кадр, эксклюзивный видеообзор комплекса «Кислород». Там, где еще не была ни одна нога человека риэлтора да, друзья мы сейчас попали именно на стройку жилого комплекса кислород это у нас в первую очередь который сдается уже в конце мая этого года друзья мои и а, мы сейчас находимся на придомовой территории которая заняла первое место в россии да, да, здесь, да. Да, да, да. А что здесь есть из-за наполняемости? Да, у нас сейчас идет благоустройство территории, много зон отдыха, скамейки, бесплатный Wi-Fi по всей территории. Беседка с Wi-Fi. Беседки с Wi-Fi. Ну, вообще Wi-Fi по всей территории. Бесплатный. Система умный дом в каждой квартире. А, система не только умный дом, а умный паркинг, умная двери, умный консьерж. Здесь все будет. Умный собственный. Умный собственник. Здесь у нас получается парковочных мест на весь комплекс предостаточно. Да, Везде у нас подземный паркинг. Отдельные территории, выгул собак, насаждение, озеленение фасады, балкончики, да слушай, да здесь можно перечислять без остановки, огромная территория, школы, садики, магазины. Школа достраивается, да. Друзья, здесь основное преимущество данного комплекса, это единая территория вокруг всех домов. Я правильно сказал? вокруг да, всех домов. Здесь, да, здесь пусть полу... будет так, да. Здесь получается у нас 17 литров. что такое литер, да, это вот один дом, есть одноподъездный, подъездный, есть 2 то есть или 2 литера, или 1 литер. А домов у нас очень много Более чем достаточно, друзья Однозначно, в первую очередь, прямо сейчас а, в приоритете Потому что у нас есть ряд квартир, да, которые можно запустить в сделку уже с ремонтом а, Софт он называется от застройщика Но дело не в этом, друзья мои а, В комплексе кислород классный Видовые характеристики мы сейчас стоим возле дома Здесь охрененная панорама на горы а Там вижу... у нас море а я даже вижу, смотри, горы, да, вот сейчас заснежены э, местами погода... заснежены чисто, красиво, зелень, мелень. Да, друзья, однозначно, если речь идет о инвестициях в жилой комплекс кислород, это немного долгие инвестиции, ну как долгие, относительно, наверное, относительно... Всего рынка России, это достаточно короткие инвестиции, да, мы здесь что получаем? Мы первый получаем квартиру э, в максимально безопасном комплексе, да, ФЗ-214, вы все это прекрасно знаете, из крового счета у нас максимально порядочный застройщик, у нас низкие процентные ставки, и квартиру можно купить без первого взноса. Да, об этом в договоре знают. очень много... Э разных как это, процентной ставки, бо, да, больше, программ процентной ставки Много разных программ по ипотечному кредитованию. Это у нас от процента до и 7 7,7%. Вот так. И, естественно, самое главное преимущество данного комплекса, что мы можем именно под вас подстраивать ипотечную ставку и программу ипотечного кредитования. Более, более того, платеж в рамках 30, там 35, 40 тысяч рублей он максимально комфортный относительно всего рынка. Друзья мои, и этот комплекс, он набирает обороты. И вот когда сюда заедут первые гости, точнее первые собственники начнут делать первые ремонты, он расцветет. И а, сейчас еще хочу рассказать, в первую очередь максимально в приоритете. Да, друзья, давайте, знаете, рассмотрим, как выглядят наши видовые характеристики. Никто из вас еще не видел. Как выглядят места общего пользы. Как выглядят этажи, квартиры, виды, вид с балкона, да? подъезда ну, подъезды, лифта, ну, элементарный, да. И мы сейчас с вами вместе зайдем в несколько квартир. Мы посмотрим, как они выглядят. Погнали! Готовы готовой концепции. Поехали, посмотрим. Итак, друзья, давайте вообще рассмотрим, как выглядит у нас входная группа. Посмотрите, какие красивые у нас эмблемы. Камень, лифты отис бесшумные. Лифт работает. Сейчас мы поедем, посмотрим на верхних этажах. Здесь у нас будет скоро покупать получать письма наши за свет заводу, за коммуникации. Двери все в едином стиле. Посмотрите, какие шикарные, большие, толстые, массивные, красивые двери. А, что на стенах? Я вижу декоративная штукатурка, электрика, подсветка, разводка. Все аккуратненько. И вот такие вот рамочки. Мне нравится, что это здесь, смотрите, друзья, потолок грильята полностью. Нарядно, красиво, аккуратно. А, знаете. Хочу сказать, что комплекс достаточно очень благородно выглядит. Поэтому давайте посмотрим, что у нас на верхних этажах. Самое главное, что мы здесь видим. Красивая подсветка. Зашли на каждом этаже. Можно зайти и посмотреть. Так, на каком этаже, где находится у нас какая квартира. Вот так вот выглядит наш комплекс кислород. Он достойный. Друзья, поехали дальше смотреть. Итак, друзья, давайте сейчас рассмотрим квартиру 66 квадратных метров. Только просто притаитесь и... И вы сейчас такой вид увидите, чего не видели вообще нигде. Давайте заходим. Итак, начинаем рассматривать. Черновая квартира. Здесь у нас большой санузел. Большой санузел. Да. Большой санузел. Здесь у нас зона гардеробная. Я так понимаю, выделенная сразу же гардеробная. А, здесь у нас будет зона спальни. Пусть это будет спальня. Самое главное, друзья, давайте готовьте. Сейчас я вам покажу этот шедевр. Здесь у нас будет, я так понимаю, гостиная и зона кухни. И Самое главное, вид. Никто из вас еще никогда не видел, какие здесь видовые характеристики. Просторный, широкий, шикарный О -о -о. балкон. Посмотрите, какой панорамный вид на море. А Я море не, не знаю. видно. Море, камера, море вот так вот. Камера вот так. передает или не передает. не передает, у нас просто панорамнейшее. Вот это все это побережье Черного моря. Мы и вышли к Сочи, себе на Ладоня. балкон и мы наблюдаем и горы, и Сочи, и море, морпорт. Да, у нас здесь вообще все видно детские площадки, горная зона. Напротив у нас жилой комплекс Сочи парка. У нас пошла развязка, дорога у нас на южный склон бытки. Можно выйти на, курорт, на курортный проспект. Да? Ну, шикарно. Самое, друзья, шикарное, что интересное в этой большой планировке есть еще один балкон. Это будет у нас, я так понимаю, вторая спальня. Но самое главное, в этой спальне есть еще один балкон. Друзья, пойдемте еще на один балкон. Что перед нами? Панорамный вид на море. Соседние дома нас не загораживают, вид нам не мешает. И вот мы видим боковой вид, так скажем, на соседние корпуса нашего комплекса Кислород. Теперь перед нами самая просторная квартира в жилом комплексе кислород. Я, кстати, себе такой же забронировал. Самая огромная. Ну, друзья, что могу сказать? 18 квадратных метров. Спальню поставили, кухонная зона есть, большой санузел, гардеробный, телевизор. Э, кстати, проход вот здесь большой. Вот а Обратите я, внимание, я, да, проход я большой. Я хочу сказать, что она достаточно очень даже широкая и высокий потолки. Да, да, да, да. У нас да. стяжка. И подвесные потолки, да просторная, шикарная, хорошая малютка, самое главное со своим балконом, а балконы у нас виды, а виды у нас безумные, ты посмотри у нас, мы вышли к себе на балкон, не знаю, камера передает, посмотри заснеженные горы. Есть сразу отсеки под кондиционеры, под сплит-систему. Зато у нас во дворе мы видим наши детские площадки. Сейчас я вам покажу. вот что можно? Детские О. площадки это там, где люди, дети будут гулять и кататься там, скейтбордисты. Вот она наша развязка. Напротив у нас будет здесь школы, садики, магазины. Давид, я даже боковой вид на море вижу. Посмотри, на горы. Что, море видно? Да, а, видно, боковой видно, да, вид видно, на море. Видно, видно. А вот у нас развязка, да, пошла пересечение дорог, это старая наша развязка, объездная, да, в объезд в Сочи. А мне очень нравится. И кто бы там ни говорил, как можно жить 18 квадратных метров, да идеально можно жить. Зато статус квартиры надежно, прозрачно, с минимальным платежом, где еще можно на видовых таких характеристиках на высоком этаже приобрести квартиру. Слушай, я это? знаешь, как вот лично я рассматриваю вот эти маленькие квартиры, в жилом комплексе кислород однозначно как отельный вариант мы ранее об этом рассказывали и в эфирах и в видеороликах да, записывали неоднократно, друзья мои вот таких маленьких квартирах нужно понимать, что целевая аудитория, кто у тебя будет арендовать эту квартиру, это либо мальчик, либо девочка то есть не надо из нее делать 10-местную квартиру там, или 4-местную однозначно отельный вариант у нас в принципе все ведущие номера в отелях, они примерно такой же площади соответственно мы делаем здесь ну, отельный вариант, собственно, как и он как в Мане, да, то есть берешь первый шоу-рум, как за образец и э, делаешь, э, ну, как под отельчик. Самое главное, система «Умный дом», Вот да? у нас система «Умный дом», друзья мои, вы такого никогда не видели. Это есть только в жилом комплексе кислорода, как у нас в каждой квартире. Алло, система... вам чип привезли, выпив-то заказывали. <связь> <связь> алло, алло. Да, друзья, подведем итогу по жилому комплексу кислород. Однозначно он сейчас вне конкуренции. В рамках ипотечных программ, да, а в рамках масштаба на город Сочи, будем так в говорить. В рамках видовых характеристик. Да, виды лучшие. А что у нас здесь еще? Давай так возьмем. Придомовая территория, почти 7 гектаров земли. А, очень много насаждения. Виды. Есть квартиры распашонки. Сразу же с одной квартиры вы можете наблюдать да, и море, и горы. Концепция. Мне нравятся входные группы, мопы, светлые. Светлый да. цвет, он придает как-то объем. Да, нормальные, грамотные планировки в квартирах, и причем неважно, какой площади, однозначно, друзья, имеет смысл рассматривать у этого комплекса... У жилого комплекса Кислород огромное будущее в городе Сочи. И кто бы чего не говорил, подобных проектов в городе нет. И он находится в удачной локации, до морешка рядом, до транспортной, так скажем, удобной развязки все рядышком, до центра рядышком. Однозначно присмотритесь, те, кто еще не присмотрелся, если есть деньги, заходите, если денег нет, тоже заходите. Можно здесь, без денег за банковские средства. Да, здесь комфортные платежи, да. но ну, я не думаю, что там 35-40 тысяч, это прям сильно ударит по семейному бюджету, зато есть своя квартира, пусть даже если маленькая, но она есть, Это уже вы уже в городе Сочи, и, как ранее говорил, вы, если уже взяли маленькую квартиру, сделайте там отельный вариант. Поэтому жилой комплекс... Кислород вне конкуренция. Да, друзья, кто хочет получить самые лучшие <coughs> условия, э, виды, отсрочки, рассрочки и просрочки, и просрочки, друзья, Это все сюда. Да, мы можем вам организовать квартиры готовы упакованные с ремонтом от застройщика. Да, друзья, на компании Сочи ЮДВ есть достаточное количество броней именно под вас. Там, где уже зафиксированы хорошие условия, там, где хорошие виды. И цена за квадрат чуть-чуть поменьше поэтому обращайтесь мы всегда с вами и для вас иван колосов илья шамшин друзья снимаем только для вас показываем самое лучшее там где не может показать вам никто другой впереди все самое интересное ставим лайки не отключаемся